Друзья, всем привет! Американцам опять раздают деньги. Зачем? Сколько? И почему очень многие недовольны? Давайте обсудим в этом видео. Ну, как я сказала, очень многие недовольны. Бигфарма-то довольна, да, Бигфарма довольна. 70 миллионов долларов на новые вакцины. Только вот у меня вопрос, эти вакцины пойдут... Американцам или будут предоставлены в качестве гуманитарной помощи другим странам? Мне Очень интересно. Но обо всем по порядку. Согласовал Сенат, Конгресс, Офис Президента, этот БИЛ, который составляет практически 2 триллиона долларов. На что же пойдут эти 2 триллиона долларов? Во-первых, по 1400 долларов получит каждый гражданин Америки, доход которого не превышает 75 тысяч долларов в год ну и соответственно дети то есть если в семье вас четверо то каждый получит по 1400 что довольно таки неплохо да это конечно не подарок от дяди володи за 5000 рублей ребенку не достигшему семилетнего возраста плюс из этих денег они будут оплачивать пособие по безработице до сентября. Из федерального бюджета будет выделено 300 долларов в неделю пособие по безработице человеку, который частично или полностью потерял доход. Дальше на что идут эти деньги? Я уже вам говорила, 70 миллионов уходит на новые вакцины против коронавируса. 350 миллионов долларов они раздают штатам для того, чтобы как бы они экономически справились с этим тяжелым годом. 130 миллионов из этих денег пойдет на школы, на новые системы вентиляции, я так понимаю, закупки масок, санитайзеров и прочие остальной лабуты 50 миллионов из этих денег пойдет малому бизнесу, причем, наконец-то, в этом биле отражены страдания американских ресторанов. Я, как работник американского ресторана, понимаю, о чем я говорю. Об этом говорил Трамп, и повторю я. В Америке на сегодня закрылось 110 тысяч. Вслушайтесь в эту цифру. 110 тысяч ресторанов. То есть 110 тысяч ресторанов просто перестали существовать из-за ограничений, связанных с этой пандемией коронавируса. Это, конечно, колоссальная цифра, ребята. Это колоссальное количество людей, которые потеряли свой доход. Поэтому из этих 50 миллионов, именно 28 миллионов пойдет в поддержку ресторанного бизнеса, что, я думаю, вполне справедливо. 7,5 миллионов долларов из этих денег пойдет на оборудование новых Площадок для вакцинирования. Вот это мне сумма абсолютно непонятна. Чего нам не хватает старых площадок? В Америке столько больниц, столько всяких госпиталей. Неужели там нельзя вакцинировать всех людей? Я знаю, что они хотели забрать громадные стадионы под вакцинацию, потому что вот человек на машине подъезжает, они его сразу колят. Кстати, также они берут тесты. Не надо никуда заходить. Ну, может сейчас уже и надо, но когда я сдавала тест, это был сентябрь, мы просто проезжали на машине, к нам подходил врач, засовывал до мозга ой, эту палочку, и мы ехали дальше. И 50 миллионов долларов пойдет на закупку тестов которые определяют, есть у вас коронавирус или нет, тоже непонятная сумма. Но из этого била понятно, что Бигфарма будет очень рада, потому что 70 миллионов – это очень лакомый кусок. Я думаю, что это не все, что есть в этом Билле, но просто в открытом доступе я эту информацию не нашла. Она, безусловно, будет, потому что американцы... Ну, как правило, отчитываются по деньгам. Даже наш школьный дистрикт регулярно раз в год высылает, а мы получили 200 миллионов ваших налогов в этом году, вот столько-то ушло на зарплату учителей, столько-то ушло на это, на то, на пятое и десятое, поэтому, конечно, я думаю, за эти деньги они отчитаются. И при прочих равных я вам скажу, ребята, что этот билл мне очень даже понравился. Хотя фактически этот билл отражает то, о чем говорил Дональд Трамп еще в декабре. Ну тогда было очень невыгодно его подписывать, как так, это же добавили в заслуги Трампа, а так это вот при новой администрации мы вам помогаем. Кстати, я вам хочу сказать, что 1400 долларов даже для американцев – эта сумма немалая. И с учетом того, что они очень любят рестораны, лично мне, как официанту, который получает чаевые, это выгодно. То есть у нас увеличится потребительский спрос, люди будут ходить, люди будут оставлять чаевые, и, соответственно, мы будем больше зарабатывать. Но за что же ругают этот бил? Ну... Естественный вопрос, а за чьи деньги этот такой двухтриллионный банкет? Как вы думаете, ребята, неужели они эти деньги напечатают? Поделитесь своим мнением в комментариях. Не может быть. Нет, не может быть. А второе, за что очень сильно ругают этот Бил это за то, что да, вы стали нам помогать. Вы перечисляете деньги, но это все классно, но дайте нам возможность заработать. Ведь в Америке до сих пор громадное количество штатов, которые существуют ограничения для бизнеса в связи с пандемией коронавируса и вот в данном случае это выглядит как маленькая такая подачка всему малому и среднему бизнесу в обмен на то что они просто будут закрыты и то что громадные сетевики и громадные корпорации будут обогащаться дальше а малый бизнес будет умирать Потому что даже в нашем штате существует очень большие ограничение. Допустим, если в мой ресторан можно посадить одновременно 400 человек, то сейчас а, максимальное количество человек, которые мы можем в него пустить, это 186. Соответственно, это урезает прибыль предприятия в два раза, если не больше. Поэтому очень многие говорят, нам не надо помогать, нам не надо ваших подачек. Просто дайте нам спокойно работать. Дайте нам возможность быть открытыми. Дайте нам возможность эти деньги заработать. Ну а резюмируя все вышесказанное, я еще раз повторю, что этот БИЛ мне понравился, потому что он несет конкретную помощь. Если в предыдущем очень большие суммы выделялись другим странам на какие-то экологические проекты и вообще непонятно что, то этот билл он как-то более структурированный и как-то более направлен именно в поддержку американских граждан. А это приоритетная часть американских законодателей. В первую очередь они ду должны думать о американских гражданах, а не о рифовых рыбках в Карибском море. Ну и вообще, конечно, эти выплаты, они, безусловно, подстегнут экономику, потому что если слушать прогнозы экономистов, то становится страшно жить. Что там дальше за поворотом, потому что, говорят, за счет этой пандемии или за счет того, что раздули из этой пандемии, мировая экономика несет громаднейшие убытки, что, безусловно, сказывается на уровне жизни нашим с вами. Ну а вы поделитесь своим мнением в комментариях, как вы думаете, принесет ли этот билл или эта коронавирусная помощь, или как это назвать, новую волну инфляции, или наоборот, это необходимые меры, чтобы стимулировать американскую экономику, да и вообще необходимые меры для того, чтобы американским лоу-мейкерам поддержать своих граждан. Друзья, пишите, что вы об этом думаете в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Тогда мы с вами будем видеться чаще. Пока-пока.